Здравствуйте! Сегодня 23 июля, приблизительно два месяца назад были срезаны две детки с пенька орхидеи. Вот, и я хочу вам показать, что же изменилось за эти два месяца. Вот одна из срезанных деток, у нее два корешка явно видны в толще грунта вот и вот растет третий корешочек вот здесь вот на поверхности и вот такой цветоносик пока еще у листиков как немножечко здесь ну, более-менее здесь тоже на нижних листиках плохой только вот вторая детка с, этой же, с этого же пенечка. Вот, посмотрите, вы помните, она была слишком вытянувшаяся. Очень похожа на цветонос. Что произошло? Верхушка начала усыхать. Вот, видно усыхание я ее обрезала. И корешки уже достают до горшка. Просматриваются два корешка. И вот, что появилось совсем недавно. Я не знаю, что это будет, детка или цветонос. Но мы посмотрим. Вот такая. Да, тургор на нижних листьях здесь, наоборот, хороший, отличный. Вот этот лист был сломан, но на нем хуже тургар. И верхние листики тоже, видите, не очень хороший тургор. И давайте же рассмотрим, Пенечек, что с ним случилось после предыдущего видео. В предыдущем видео, которое я показала после, через месяц после срезания деток, я показала вам начало роста вот этой детки. И за месяц, что я еще обнаружила? Вот под единственным остававшимся листом. У нас растет еще детка. Я лист подняла, чтобы детка хорошо освещалась и чтобы она выросла нормальной. И вверх по цветоносу мы можем тоже увидеть изменения почки. Вот явно видно, что это будет у нас опять же детка. Вот такие изменения произошли на пеньке орхидеи. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.